Здравствуйте! С вами компания Ротада, и в этом видео мы расскажем как увеличить продуктивность молочной фермы, даже если вам кажется, что вы уже сделали все возможное. Три кита, на которых держится здоровье всех живых существ – еда, вода и воздух. Если о первых двух пунктах мы помним, то про качество воздуха задумываемся очень редко. Хотя в животноводческих фермах именно воздух влияет на здоровье, продолжительность жизни, репродуктивные способности скота. Аммиак, метан, сырость и плесень снижают продуктивность лактирующих коров до 30%. Чтобы избежать таких потерь, были разработаны специальные нормативы содержания КРС, которые регулируют норму воздухообмена в коровниках и других помещениях. Согласно нормам, кратность воздухообмена в коровнике должна равняться 6 раз зимой и до 60 раз в час летом. Максимальное количество углекислого газа в помещении коровника не должно превышать 0,25%, а максимальная температура не выше 25 градусов Цельсия летом. Соблюдение всех этих норм и создание здорового микроклимата для повышения продуктивности коров помогает обеспечить комплекс вентиляционного оборудования РОТАДА. Вентиляция выполняет свою роль очищения воздуха, когда работают три компонента – приток, Циркуляция, смешение и движение воздуха, удаление отработанного воздуха. Приток обеспечивают специальные приточные клапаны, через которые свежий воздух попадает внутрь. Циркуляция воздуха обеспечивается разгонными вентиляторами. Они нужны для обдува коров, для снижения теплового стресса и уменьшения концентрации аммиака и риска возникновения застойных зон. Самый главный компонент вентиляции – оборудование для удаления отработанного воздуха, аммиака и углекислого газа. Вытяжка может быть организована естественным образом – с помощью специализированных вытяжных комплектов с ротационными дефлекторами, работающими от силы ветра, или механическим образом – с помощью осевых вентиляторов, которые способствуют интенсивному нагнетанию и быстрому удалению загрязненных воздушных масс исповещения. Теперь вы знаете больше о том, как должна работать правильная вентиляция на ферме, как и более 700 клиентов завода «Ротада», которые уже установили комплексную вентиляцию. А чтобы понять, как можно сделать воздух на вашей ферме лучше, повысить производительность и увеличить доход от реализации молока на 10 и более процентов, проконсультируйтесь со специалистами «Ротада». Мы подберем лучшее решение –